Медитация учит успокаивать ум для того, чтобы вы могли воспринимать другие, более важные части внутреннего мира. Потому что ум нифига не является каким-то главным персонажем. Он где-то находится ближе к концу. Он исполнитель, а не руководитель, если мы говорим про какую-то правильную внутреннюю иерархию. Пока ум разговаривает, ничего нового не может войти, потому что ум является как будто бы стражником. Очень сложно понимать другого человека, пока вы болтаете сами с собой, потому что ум будет предлагать различные шаблоны, он будет предлагать то, что вы уже знаете, но что-то новое ум не может создать, он просто не для этого. Он создан для того, чтобы работать с той информацией, которая была. Ее анализировать, ее структурировать как-то, ее синтезировать, перекладывать из одного места в другое. Но какой-то творческий свежий взгляд невозможен с активным умом. И поэтому все духовные практики так или иначе отключают ум. Почему у людей, которые потребляют различные психотропные вещества, типа там грибочки, да, типа там айваска, многие там вот такое, у них случается какой-то духовный трансцендентный опыт. Да потому что в это время их ум перестает работать. Вот. Конечно же там со здоровьем могут быть серьезные вопросы, потому что все эти вещества, они одно дает, другое забирают. Но суть такая, что успокоить ваш ум, потом посмотреть на мир и на себя с успокойным умом и этот взгляд он будет всегда насыщен чем-то новым открытиями удивлениями инсайтами той информацией которая является скажем так большей правды в данный момент большей истины Потому что ум оперирует информацией из прошлого, он не берет информацию из будущего.